Всем привет! Меня зовут Анна Литовкина, я живу в Будапеште, и я вам шлю огромнейший привет из столицы Венгрии. Я психолог, коуч и также доцент кафедры английского языка и литератур. Я сейчас только что прошла марафон по нетворкингу, и это вообще обалденно классно. Это, ребята, классно. Очень вам советую пройти эту программу. Перед тем, как я прошла эту программу, у меня не было профиля в Фейсбуке даже. И меньше чем за два месяца у меня уже более 500 контактов. Контакты я переписываю сейчас с людьми на трех языках. Я также создала группу в Фейсбуке. У меня более 260 последователей. Называется Success Strategies Budapest. Я также создала метап, у меня около ста человек, участников этого метапа. Также, например, я оформила профиль на LinkedIn и сделала много всего другого. И это все благодаря марафону. Как я узнала про этот марафон, я в апреле еду в Лондон, и когда-то в декабре мне пришла рассылка. И когда я только прочитала про эту возможность, то я тут же зарегистрировалась и заплатила uh, за участие в программу. Um... Каждый день нам давались необыкновенные интересные техники, очень хорошие упражнения. Uh, каждый день были видеоролики, uh, которых мы слушали Гилла uh, Петерсила. Uh, uh... Все упражнения были необыкновенно интересными, важными одно из упражнений, которое мне, пожалуй, больше всего понравилось, это было упражнение, когда нас просили целый день говорить друг другу комплименты, и причем комплименты не только вербальные, но и невербальные. И когда... Это мне, кстати, очень близко. Когда ты ощущаешь, когда ты смотришь на другого человека, и ты понимаешь, насколько в нем... Много чего прекрасного, и ты можешь сказать, конечно, ой, какие у тебя глаза красивые, какой то добрый, какой то прекрасный. Но, например, какому-то незнакомому человеку ты можешь просто подарить улыбку. И это очень здорово. Я это часто и так делаю без этого упражнения, но тогда это было просто прекрасно. Кому я советую пройти этот марафон? Я бы сказала, что всем, кто хочет улучшить свое окружение, кто хочет сделать свое окружение более качественным, и тем, кто хочет не только брать от окружения, но и давать окружению. И я, кстати, благодарна Гилу Петрсилу за его техники. Очень многие техники, я считаю, экологичными. Это техники, которые часто, которые учат нас давать, помогать другим людям, заботиться об окружении. Так что, друзья, эра, надеюсь что вы тоже, так же как и я, примите участие в, этой, в этом прекрасном марафоне.